Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе и это обновление Lineage 2 Mobile. Небольшое обновление с 18 января по 1 февраля. Увеличен опыт в групповых подземельях два раза. И также увеличена награда до двух сундуков. Также с 18 января по 1 февраля будет присылаться письмо. В 9 часов утра энергия НХСАД 1000 единиц. Сундук со свитком поручения НХСАД 2 штуки и заряд души 500 штук. И обновлены коллекции башни дерзости. Ивенты обновления все. Теперь перейдем в магазин. Чтобы я освещал магазин, кто-то мне писал. Я паки не покупаю, ну хотите, давайте посмотрим, что же предлагает нам магазин. Сундук потрясения зелиями, зельями. Зелье дракона, которое крафтится, перекрафчивается, как бонус к опыту, увеличение статов. Также при помощи зелья дракона можно создать большое зелье дракона и разные вещи с некой вероятностью. И случайная награда из сундука потрясения. Карты класса потрясения высокого качества 11 раз. 2 штуки от улучшенного до легендарный. Карта улучшенного класса потрясения 11 раз. 3 штуки от улучшенного до героический. Дальше у нас идет сундук с орденами славы от 20 тысяч до 100 к с одного сундука. Знаки поручения от 20 до 100 тысяч. Кристаллы от 12 до 50 тысяч с одного сундука. И улучшенный кристалл от 125 до 1000 из одного сундука. Реликвия энергии в количестве 120 кубков. Кристалл души потрясения 11 раз. От улучшенный до легендарный. Сундук потрясения способен высокого качества на выбор. В количестве 3 штук. Также тут акция. Если вы покупаете... Напишите мне знающие ребята. Если вы покупаете все или это после каждого сундука. Вы 4 раза покупаете пак и вы получаете героический кристалл души, который рандомно вам может попасться душа героическая. Аналогичные награды, как в предыдущем паке, только тут меняются у нас уже карты Агатиона и карты улучшенного Агатиона. Вот такие вот паки, вот такой вот Lineage 2 Mobile. С вами был Розе, пишите комментарии, ставьте лайки, пишите во что сейчас играете или вообще чем занимаетесь такое тяжелое время. С вами был Розе.